Всем привет! Если вы смотрите это видео, поддержите его лайк комментарий для того, чтобы как можно больше его увидела. Зрители, так как в данной ситуации может оказаться любой из нас, пожалуйста, поддержите данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репост в соцсети. Всем удачи. Это же Ютуб-герои. Ютуб-герои. И прославитесь да. на весь Ютуб. Рот сам закрой, понятно? Рот Кто ты такой, чтобы не закрывать ты. рот? Ты, черт взять, ты взять, сам черт. В зеркале его увидишь, понятно? В зеркале черта увидишь? на кого намеренное заявление? На кого намеренное заявление? Вот на того молодого человека, вот на того, который хотел совершить правильное действие. Мы на него заявление. Всем многие матерились, все видели, да. И вот эта девушка тоже материлась. Понятно. Соответственно. Кого вы планируете ну, я, я видел, ага. что несколько человек матерились, а именно вот, э, двое молодых людей и, кстати, и, Здесь? здесь? Все на месте пришествия. Забирайте их и все. Мы и... Ну, расходимся. Там минимум 20... 20... Там... Там минимум 20. У меня домашних Нет. Там минимум 20.1 на каждого будет. Вот человек сейчас видео продемонстрирует. Вот. Вот. Да, он прямо сейчас может напис... или написать, или в успех форме вам подать его пользуясь 730 приказами. Вот который футболки с надписью IB. Hey, вот он потом приехал, как не помоги. Изначально вот на этой Киарио были две э, девушки накану, и два шел, молодых человека, один серых И, в футболке, футболке. и который сейчас был в городском. Это и разрешено. Это, и, это и на меня. нападал на меня. Он нападал на меня. Состояние алкогольного опьянения. В общем, тут неоднократно нецензурная брань. Трогал, трогал. Вот То есть там все четверо, я думаю, материну, да? Да. Биатрону. То есть каждому граду Даже не подходи 300. сюда. Даже не вот этот, этот молодой человек, Прот. который с вами разговаривает. Сферах, Значит ты такой, его, понятно? Да. В зеркале увидишь его. Зеркале твоя, твоя тоже. Вот подходи видите? Сходу. Я не просто так применил его, я увидел. Средство самообороны. Пойдем. Открой машину. Дело никак не можете с нами проехать? Не, я домой хочу, если бы вот эти вот засранцы не, не, не, не, не, не, не кинулись бы я бы давно, уже давно уехал. Здесь вот, смотрите, парковочные места свободны. Они находятся на тротуаре. Еще, кстати, можете вот тоже их вот сфотографировать и привлечь их. А забрать вы их сейчас обязаны. Забирать их, заберу и так. Видите, что он делает? Забирайте его. И вот эту гражданку тоже забирайте. Да. Чё, да? Будешь то на ютубе, красавица. Что? Будешь то на ютубе, красавица. И будет и тебе да. Соседи тебя узнают вот чего. В спину плевать будут. Мне в спину никто не будет, только ты ты... Слышали? Зафиксируй Слышали? свои камеры, зафиксируй. Сейчас ты поедешь. Вот. Ну, а что же хотят пускай пишет, да. Пускай пишет. Пусть пишут. Основание. Вы сейчас писать. Пускай пишет. У меня есть видеофиксация о том, написать. что он вы выражался нецензурной броней в общественном месте. Можете, пожалуйста, я не могу говорить. вас Нападение а на журналиста. 144-я статья Уголовного кодекса Российской, Российской Федерации. У меня вот с собой нету бланка. А, а я здесь при чем? Понимаете? Я здесь при чем? Пишите на формате А4 бумажку. Берите Нет. и пишите. Пусть, пусть пишут, что хотят. Введение, а, прапорщик, если поступает заявление а, на него, установите его личность. Товарищи поли сотрудники спорта. полиции, привлеките его, его. в конце концов, уже матом ругается известно. в общественном месте. Что если это если такое? Мы сотрудники да. полиции? Мы да. правоохранительные да. органы Чего или да. кто? Немножко, да. Давайте да. я как ты нас снимал? Для ты нас снимал? Журналист я, вот кто я такой. Ты так, напад. прекратите это уже, в конце концов. Что это Нападение такое? 144 статья, Посадите его в машину уже, в конце концов, в полицейскую, чтобы не сидел там. Он имеет право в общественном месте сниматься. Более он журналист. Будьте его привлекать, А4, посадите меня, его в машину к себе, иначе они сейчас уедут. Они не уедут, да, они едут в отдел полиции с нами. Вот и пускай едут, а вы перенимаете у меня заявление. Сейчас у меня нет бланков с собой, Я здесь при чем? А4, Ты да? Я тоже здесь. Дайте пришел. вам А4 надо? Есть у вас? Давай. Где-то было. Можно какой-то поставить? Да, конечно. А если они что-то писать собираются, Кира, показываешь паспорт, устанавливают твою личность, сотрудникам полиции будет известен твой адрес и где ты. Конечно. Найти, и все и делаешь. Но там. Если ничего, у них есть там, доказательства а, того, что я им что-то причинил? Состава, естественно, не а будет. А тоже снимали. -то снимания, молодцы, молодцы, что снимали. Мы знаем. Вот мы и все. Сама закрой, понятно? А не Сама закрой свой рот. Иди домой вообще спать. Ты несовершеннолетняя, наверное, еще. Мне 24, Да показать. что ты говоришь-то? Ой, ты слишком перелетался, маменький перелетался. очкошник. Иди отсюда, очкошница. Стой. Вообще, кстати, привлеките... Так, пожалуйста. сотрудники полиции, не отпускайте ее, потому что она матом ругалась. Матом не отпускайте ругается. ее. Она матом Вы ругалась. Она матом ругалась. Вы будете бездействовать, товарищ прапорщик? Да, буду бездействовать. Будет записано заявление в прокуратуру. Будет записано заявление в прокуратуру. Вы девушку задержали? Гражданина задержали, они сейчас уедут. Вы вот ходите, провоцируете сами. Я понимаете? провоцирую. Я должен каждого здесь Я провоцирую. Нет, Давайте мы это. сейчас разберемся с одним. Хотя... Вот, смотрите, уезжает. Во, уезжает, уезжает. Они уезжают, уезжают, уезжают. документы с нами. Они едут в отдел полиции. Вот и пускай Сопровожу едут. Смотрите, как было на самом деле. Смотрите, мы идем по тротуару. Им надо было завернуть вот сюда, к Суверме, к Хинкале. Мы идем, да, медленно, я не отрицаю, Летает из окна мат, Какого хрена мы так медленно идем. Мы им в ответ поясняем, что здесь тротуар, здесь место для пешеходов, не для автомобилей. Автомобили здесь априори быть не должно. Вот. В итоге вылазят опять матюги и вот этот второй, который был, который там плакал, сидел, да, он в итоге на Кирилла побежал и сзади... За машины, за полицейских следуем. И сзади... За ними, за ними. Вот, и сзади на ню, э, стал наносить ему удар Черт, вот, Он среагировал, вынул газовый баллон ну, ты я тебя поймаю, я вот, Поймаешь? Ты, ты, ты, ты я, тебя тоже я, я тебя тоже запомнил Я тебя тоже запомнил Но Вырвался и э, О, Вроде он его снова остановил Кирилл опять раза три предупредил Что будет применять средства самообороны я видел, я Да. И после этого, когда вот он опять второй вырвался и когда вот уже прям на него вот бежит, он в итоге нажал на кнопку, был вынужден самообороняться. То есть какая провокация? Провокация на соблюдение закона. Да нам пофигу было, на самом деле, что они припарковались. Мы хотели пройти мимо в наш адрес Матюбе, в адрес пешехода, от водителей и пассажиров того автомобиля, которого здесь быть не должно. Кто заявление написал? Я буду писать. На тебе, А4 я нашел, если бланков нет. Вместе с телефоном, Так, Что, Как хотите, хотите поприсутствуйте, мы не мы против. Работаем. Да, ситуация бывают абсолютно разные. Я помню, у нас даже в магазине Билла в Москве продавцы просто ушли, мы ждали полицию, чтобы оформить просрочку. Пофигу, все свалили, осталось два охранника, которые спать завалились. Мы там гуляем везде, в закрытом магазине по служебным помещениям. Короче, те, кто боковал, отдали сотрудникам полиции э, документы и проследовали за вторым полицейским автомобилем э, в 82-й отдел полиции. Будут составляться протоколы по 20.1 за нецензурную брань в общественном месте, мелкое хулиганство. Кирилл сейчас дописывает уже заявление. Сотрудники ППС рапортом отразят о том, что видели запись, видеофиксацию, которую производил Кирилл на принадлежащий ему iPhone. Как все это было, как матерились, как пытались учинить драку. Спасибо большое. Все, до, свидания. до свидания мы ничего не имеем против против лиц кавказской национальности даже среди других национальностей есть такие же кто выкует неправомерно вот. Но, естественно всему свое место ведите себя прилично блин. показали какие они люди а против нации конечно мы ничего против не имеем ладно ребят на Всем удачи, всем пока. С вами были Клуб Патриот и Кирилл Яков. Яковлев Лайф. Яковлев Чуть всем не получивший удачи. сегодня звезд дулей. Всем удачи, всем, всем пока. Всем пока. На